здравствуйте уважаемый андрей и скажите когда дело снг я заметила типа огромного глаза как наблюдает за мной когда смотрю в мою сторону что это может быть вы видели когда-нибудь иконы на иконах видели когда-нибудь изображение пирамиды и там глаз называется это всевидящее око вот это всевидящее око это энергия так человек видит какую-либо энергию если человек который занимается эзотерикой просматривает человека то очень часто видит у человека глаз на уровне груди и глаз на уровне правой стороны живота вот этот глаз правой стороны живота обозначает энергию человеческую горячую а глаз в груди энергию чувственную вот так мы это видим но видение проявляется в разных таких идиоматических проявлениях когда мы видим